Жили-были дед да баба. Попросил дед однажды испеть бабку колобок. Баб, а бабка, испеки-ка ты мне колобок. Так где ж я тебе муки-то возьму? А ты по помети, по сущекам поскреби, мука и наберется. сделала, замесила тесто и в печь поставила. И Испекся головок, поставила она его остужаться, а сама ушла на огород. Надоело колобку на окошке лежать. А он взял и покатился. Катится-катится колобок, А навстречу ему Заяц. Колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня, зайчик, Я тебе песенка спою. Я колобок, колобок, в амбаре метен, по соседам скребен, На сметане мешан, на кашке сужен. Я от бабки ушел, я от деда ушел, Я от тебя, зайчик, уйду. И покатился дальше. Катится, катится колобок, катится, катится, А навстречу ему волк. Колобок, колобок, я тебя съем! Не ешь меня, волк! Я тебе песенку спою. Я колобок, колобок, на сметане мешон, На окошке стужен. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, Я от зайца ушел, и от тебя, волк, уйду. И, и покатился колобок. Катится, катится колобок, катится, катится, И навстречу ему медведь. Колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня, Мишка, я тебе песенку спою. Я колобок, колобок, по амбару мечом, по сутекам На сметане мешал, на окошке на стушёт. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Я, от... я от зайца ушел, я от волка ушел. И от тебя, Медведь, уйду. И покатился дальше. Катится, катится колобок, катится. А навстречу ему лисица от реке. Клопу, клопу, я тебя съем. Не ешь меня, лисица, я тебе песенку спою. Я колобок, колобок, по бару метян, по суставкам скрипет, на сметане мешал, на кошке стужал. Я от бабушки ешел, я от дедушки ешел, я от Зайца ушел, я от волка ушел, я от медведя ушел. я от тебя, лисица, уйду. Ой, больно старая стала, плохо слышу. Сядь-ка ко мне на носок и пробой еще носок. Я колобок, колобок, а лиса его... Ам! И съел. Вот и сказочки конец. А кто слушал? Молодец.